Опять-таки, очень часто механики, главные, механики, главные инженеры спрашивают, ну, как, собственно, выбрать стратегию, то есть, ППР, не ППР, по состоянию. Есть определенные алгоритмы, которые позволяют по анализу конкретного дефекта, является ли он критическим, либо нет. Есть ли метод диагностики, либо нет. Выйти, собственно, на формализованный выход. Ну, одним словом, есть сейчас такие формализованные подходы, которые называются RCM. Ну, западный термин, обслуживание по результатам надежности, который формализует процесс выбора стратегии. Соответственно, вот к чему я говорю, что есть опять-таки задачи для этих планировщиков, это для каждой единицы оборудования на основе анализа дефектов не просто ткнуть пальцем, что у нас ППР, а именно выйти на именно стратегию замены конкретного узла по результатам именно надежности его.